ЧЕМ славятся НЕМЦЫ ВО всем МИРЕ Давайте подумаем. Сходу, если сказать, то это, конечно же, футбол, машины и прочий видеоконтент. Но еще эти ребята делают хорошие пушки, которые также славятся во всем мире. Например, МП-5 и МП-7. Они присутствуют у нас в колдушке, только называются как-то криво. Сегодня вычислим самый полезный и эффективный ган из них. Здорово, мужские мужчины! Данные стволы являются сильнейшими представителями своего класса. Сейчас в каждой катке рейтингового боя вы встретите минимум двух-трех человек с mp 5 У mp 7 в этом плане ситуация немножечко поскромнее. mp 5 в принципе в колде была всегда востребованной. Даже если взять во внимание чемпионат мира 20 -го года, то наряду с апнутой и тогда имбовой ХГ-40 игроки бегали и с МП-5. B5. Неужели она так хороша на самом деле? Давайте разбираться. Но перед этим давайте сделаем красиво и залетим в новую балдежную группу по нашей родной колдушечке. Самые актуальные новости, самые секретные сливы и не только. Обязательно залетай на крутые ивенты и конкурсы, которые проводит администрация всей прекрасной группы. Находите мейтов, да и просто по кайфу чиль в данном сообществе. Не забудь, мужик, что ссылочку на сей балдеж ты найдешь в описании. Давайте сначала разберемся с MP5 и ее боезапасами. У нас есть дефолтный магазин и магазин с повышенным уроном. Естественно, у дамажущих патрон есть негативные эффекты. На них мы взглянем чуть позже. Первым делом понаблюдаем за поведением урона на 10 и 20 метрах. Почему именно на такой дистанции, спросите вы? Ну, 10 метров это самое комфортное расстояние для файта на ппшках, а вот 20 метров это уже дистанция. Где война на пепочах немножко странная Грубо говоря рубеж между рабочей дистанцией и не совсем рабочей Давайте смотреть урон без модулей со стандартным боезапасом на 10 метрах В ноги прилетит 20, в туловище 23, в руки тоже 23 и в голову 25 а теперь поставим боезапасный урон, показатели улучшатся на 3 единицы, какой-то скромный боезапасец у нас получается. На 20 метрах, без модулей, MP5 будет бить в ноги 15, в корпус и руки 17 дамага и в голову 18. Теперь, если мы ставим боезапасный урон, то прибавляется уже не 3 единицы ко всем показателям, а 2. АДС у стандартного магазина и дамажущего абсолютно одинаковый. Темп стрельбы и перезарядка будет лучше у дефолтного магазина. Здесь нас не обманули, все работает как надо. Хочу высказаться по поводу дамажущего магаза. Так как он режет темп стрельбы, то в бою это очень хорошо чувствуется. К тому же в магазине 30 патронов. Тратятся они мега бодро. На МП-5 лучше добавить увеличенный магазин. Темп стрельбы у нас останется дефолтным, контроль будет лучше и эффективность выше. Если кто-то топит за дамажущий магас, то ничего страшного в этом нет, берите его. Едем дальше. С этим моментом вроде как разобрались, теперь давайте взглянем на урон на 10 и 20 метрах у МП5 и МП7. Напомню, QQ9 на 10 метрах, без модулей, в ноги бьет 20, в корпус и руки 23 и в голову 25. А вот такие вот показатели будут у МП7. Кажется, что разница колоссальная. Теперь давайте взглянем на дистанцию в 20 метров. У mp 5 в ноги 15, в корпус и руки 17 дамага, в голову 18. Вот здесь уже разница с mp 7 по урону минимальная, в принципе, и довольно-таки приемлемая. Но все же, 1 балл за дамаг получает mp 5 Теперь давайте взглянем на темп стрельбы. Но перед началом хочу сказать, что у той же MP5 в статках он лучше, чем у MP7. Поэтому предлагаю сначала проверить перк улучшенный болт у QXR. Стоит ее убрать или нет? Поехали! Очевидно, что брать все-таки стоит. Теперь давайте сравним QXR с данным перком и QQ9. Важная пометка, что магазины по количеству боезапаса у данных ППшек здесь разные. Давайте я вам сначала покажу сравнение, а вы мне скажете, что интересного здесь произошло. QXR успевает отстрелять 40 патрон и перезарядиться одновременно с QQ-9, у которой боезапасно 30 патриков. Как бы ни было странно, но у MP7 с перком быстрый болт, темп стрельбы быстрее, чем у QQ-9, хотя ТТХ у QQ-9 говорят об обратном. В принципе, разработчики, как обычно, в своем репертуаре. МП-7 быстрее отстреляет 30 патрон в отличие от МП-5. Скриншотик вам прикрепляю для доказательств. На этот раз мы отдадим балл МП-7 за ее отличный перк и такой же темп стрельбы. А вот теперь давайте сделаем небольшую паузу. Как вы думаете, какой пистолет-пулемет окажется самым профитным? Прямо сейчас. Подключайся к космосу, расслабься и пиши в комментариях свое мнение. Давайте теперь сравним подвижность данных пушек. Начнем со скорости во вход в режим прицеливания. В принципе, АДС у данных пушек сам по себе хорош, но быстрее. Все-таки прицеливаться будет QQ-9. Это не смертельный параметр. Разница небольшая, но для общего развития запомнить, думаю, следует. Если... Сравнить их спринт, то он окажется абсолютно одинаковым. Итак, мужики, давайте сделаем промежуточные выводы. Мы узнали, что урон больше у QQ9. Темп стрельбы с перком улучшенный болт лучше у QXR. Скорость прицеливания быстрее у QQ9. Перезарядка быстрее у QXR. И спринт у этих ппжек абсолютно одинаковый. Пока что сложно выделить какой-то пистолет-пулемет, ибо идут они очень ровно. Если замерить Time to Kill, то тут результат почти что идентичный, но на какой-то просто маленький. Ничтожный кропалик MP5 быстрее забирает нашего условного противника. В бою эти доли секунд могут сыграть решающую роль, поэтому засчитаем еще один балл QQ9. Теперь, мужики, давайте поговорим про сборки на данные пистолет-пулеметы. Мы помним, что эффективный пистолет пулемета в основном на дистанции до 20 метров. Начальное расстояние нам нужно так и так усилить на этих пепочах. Еще нужно не забыть во внимание взять их индивидуальные особенности. Давайте взглянем на mp 7 И что можно и даже нужно на нее вешать? Естественно, перк на повышение темпа стрельбы, дефолтный лазер, с прикладом можно поиграться и выбрать для себя удобный. В моем случае это модуль без приклада. С дистанции, если разобраться, то можно брать как и монолитный глушитель, так и ствол метки стрелок. У последнего дистанции будет лучше и вдобавок хорошие дополнительные бафы. Я знаю, что многие любят ставить и монолитный глушитель, и ствол метки стрелок. Лично я не стал бы заниматься такими делами, ибо рабочая дистанция, как ни крути, у нас 20 метров и ближе. От 30 метров желательно уже играть со штурмовками, и вообще это уже другой геймплей по своей сути будет. Эти модули в связке начинают работать по идее от 30 метров. На таких дистанциях вы вообще как бы должны избегать файтов. Но если кому хочется, то let's go. Да простит меня Джокста, или как у нас его любят называть Джакеста но два модуля на ренджу для MP7 это довольно противоречивый билд, учитывая то, что в большинстве своем мы будем играть на ближней дистанции. Для средних дистанций лучше подобрать штурмовочку и не изобретать велосипед заново. Лично я бы рекомендовал вам, мужики, играть с такой настройкой модулей для МП-7. Ничего сверхъестественного здесь нет, главное выберите подходящий для себя ствол, а также рукояточку. Теперь поговорим о мб 5 здесь мне захотелось конечно же нарастить боезапас, ибо патроны улетают очень быстро в движухе. Как всегда лазер, модуль без приклада, немножко контроля и вот тут я взял монолитный глушитель, потому что других более менее интересных модулей на оранжу нету. МП7 еще кое-что хочу добавить. Никак меня не отпустила тема со сборкой а, Джакесты. Так вот, если сравнить билд с монолитным глушителем и билд с монолитным глушителем и стволом метки стрелок, то урон на дистанции вообще никак не изменится. Так что, Джакеста, ты че там исполняешься? Так, теперь пришла пора выяснить, что же лучше использовать в бою. Давайте посмотрим на плюсы каждой ППшки. У QQ9 Лучший урон. Немножко быстрее АДС и Time to Kill. У QXR с перком быстрый болт быстрее темп стрельбы, больше стандартный боезапас и быстрее перезарядка. Казалось бы, как здесь можно что-то выбирать, если в принципе ППшки одинаковые, но я вот еще что заметил. Если проверить зажим на ППшках, то спрей лучше будет у QQ9. Так как у QXR отчетливо проявляется горизонталочка. К тому же, если поставить на QXR монолитку со стволом метки стрелок и сравнить QQ9 только с установленной монолиткой, то урон все равно будет больше у QQ9 на дистанции. А цифры, накрученные в ТТХ, будут говорить об обратном. Как мне показалось, с минимальным отрывом побеждает все-таки МП-5. Но это не значит, что МП-7 плохая. Эти пушки максимально похожие, просто у каждой. Есть свои маленькие особенности и интересности. Мне вот что интересно, мужик. Из этих ППшек, какая для тебя самая лучшая и почему? Все самые интересные факты о них мы сегодня узнали. Сборку, я думаю, ты правильную создашь и будешь лютовать в рейтинге. Обязательно, Шибани Кулакевич, не нас стесняться. Жму руку, брат С тобой был Огненский.